Ну и напоследок, пару слов про дочку Путина, а вернее про его бывшего зятя, не знаю, тут придумали какое-то типа новое открытие, хотя лично я эту историю слышал достаточно давно, и знал, что господин Шамалов получил эти акции после женитьбы на дочке Путина, или как сказал сам Путин, поучаствовал в программе поощрения высшего менеджмента. Оказывается, были программы поощрения высшего менеджмента, и вот господин Шамалов, он так же как и другой, Высший менеджмент получил по единым правилам. Есть и другие программы для другого уровня управления, они получили по другим правилам. Ничего такого особенного здесь нет. Единственное, про что почему-то никто не говорит, что он как получил акции после женитьбы, так и немедленно сдал их после развода. Принял полномочия, не оправдал надежд, сдал полномочия. Все честно. И действительно, мало ли, сколько раз там Екатерина Владимировна будет выходить замуж. Это если каждому мужу дарить такие подарки, то никаких активов не напасешься. И Владимир Владимирович, как рачительный хозяин, не разбрасывается такими вещами. Вот и все, что я хотел сказать сегодня по этой теме.